Здравствуйте, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта и психотерапии. Меня зовут Алексей Красиков, я 15 лет занимаюсь психологическим коррекцией и психотерапией тревожно-фобических расстройств. Я по традиции хочу вернуть очень важное мероприятие, это мои большие московские бесплатные семинары, на которых присутствуют все желающие, как практикующие специалисты, так и выпускники вузов, психологических факультетов и педагогических, так и врачи, так и клиенты и подписчики. Все те, кто хотят правильно понять, как наука смотрит и доказательная медицина на психотерапию тревожных расстройств. 25 числа я вас буду ждать в Москве. У нас 250 свободных бесплатных мест очно и 1000-1500 мест онлайн. Мы с вами будем в течение 5, а может быть 6 часов обсуждать все практические аспекты, которые позволят вам абсолютно бесплатно, не платя за это денег, освоить. То, что необходимо знать, делать и применять для устранения самых популярных симптомов тревожных расстройств. Начнем мы с свигет-сосудистой дистонии со всех ошибок, которые люди делают, с обследованием, с дифференциальной диагностикой. Я познакомлю вас со всеми тонкостями и нюансами этого диагноза, и о том, почему это не лечится, и почему симптомы возвращаются, и почему они такие разнообразные. Мы будем говорить о тревожности и о общей тревоге, которая мучает наших пациентов утром, днем и вечером, эпизодически нарастающей и так далее. Мы поговорим о пресловутых панических атаках, о практических упражнениях, что надо делать для того, чтобы избавиться от панических атак, почему люди не получается избавиться от панических атак много лет, почему они рецидивируют у кого-то, как отличается тревога от панического расстройства. В общем, все эти вещи практически вы поймете, научитесь. Также мы будем говорить в этом блоке о кардиофобии о страхе за сердце за его ритм о том почему с сердцем происходят те или иные феномены и как они устраняются мы поговорим с вами о синдроме раздраженного кишечника вздутие бурления диарея поносы страх дефикации и все что связано с СРК из диагностика синдрома раздраженного кишечника с истинными патологиями синдрома... Э, с, э, простите, простите, кишечника. Мы будем говорить о иллюзиях, о психосоматике. Мы будем говорить о том как связываются психосоматические болезни Александера, классическая семерка, и невротические функциональные расстройства, будем развеивать иллюзии, потому что у нас сейчас все психосоматика, и это большая фатальная ошибка. Мы будем говорить о том, как найти причину той самой тревожности или депрессивного состояния, мы будем говорить о патогенезе, о том, как выявляются те факторы и те особенности личности, которые приводят вообще людей к невротическому расстройству. Мы будем устранять самые популярные ошибки, мы будем устранять мифы и разбивать иллюзии. Также мы коснемся психофармакотерапии. Я поговорю о том, почему большинство моих клиентов не используют психофармакотерапию. поговорю об их опыте, кто использовал, что использовал, кому помогает, кому не помогает а все плюсы и минусы будем взвешивать смотреть с точки зрения доказательной медицины мы поговорим о том а почему возникают рецидивы в целом ОКР? Мы поговорим о обсессивно-компульсивном расстройстве, о навязчивых мыслях, и почему у многих женщин после рождения ребенка возникает страх сойти с ума, потерять контроль, причинить вред. Или без ребенка возникают у людей всякие, всевозможные навязчивые мысли о том, как от них избавиться. Также мы здесь коснемся практических упражнений для работы с ритуалами, перепроверки или гиперконтроля. Ну и, соответственно, Эльмир Маратна прочитает блог о нарушениях пищевого поведения, при тревожных расстройствах, какие они бывают, что с этим делать и э, как правильно выглядит алгоритм диагностики и терапии. И это все бесплатно. Я жду выпускников психологических факультетов, начинающих консультантов и консультантов с опытом. Я жду моих подписчиков и клиентов как онлайн, так и на очный визит в Москву. Мы проведем прекрасный день, мы будем говорить исключительно о практике, исключительно об ошибках, мы будем говорить о том, как правильно работать и о том, что нужно сделать, чтобы раз и навсегда избавиться от симптоматики тревожных расстройств. И будем говорить о личности, о той личности, которая приводит людей к тем или иным тревожным расстройствам. До встречи 25 числа.